сообщества, некоммерческих организаций, молодежных объединений города Нижневартовска и муниципальных образований восточной зоны Югры. Время новых возможностей. 31 августа в городе Нижневартовске состоялся второй форум представителей бизнес-сообщества НКО молодежных объединений. В форуме приняли участие губернатор ханты автономного округа Югры Наталья Владимировна Комарова, представители бизнеса, Профессиональных общественных объединений научно-образовательного и экспертного сообщества, в том числе из шести муниципальных образований восточной части Югры, Нижневартовска и Нижневартовского района, Мегиона, Радужного, Лангипаса и Покачей. Руководители региональных органов госвласти, органов местного самоуправления, а также ведущие российские эксперты по вопросам градостроительства, промышленного производства, корпоративного волонтерства, представители СМИ. Секционное заседание и круглые столы форума посетили около 300 участников из шести муниципальных образований Югры и шести регионов России. Форум организован по инициативе главы города Нижневартовска Василия Владимировича Тихонова, администрации города при активном участии предпринимательского сообщества и организации, создающих инфраструктуру поддержки бизнеса. Ключевыми темами для обсуждения на форуме стали развитие инноваций в аграрном секторе экономики региона, перспективы развития городских агломераций Югры, диверсификация бизнеса. Одним из важных выводов форума стало признание положительных результатов совместной деятельности по развитию предпринимательства в Югре, сформированы общественные советы при исполнительных органах госвласти, органах местного самоуправления, динамично развивается государственная и муниципальная поддержка деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, растет активность и компетентность представителей общественных организаций бизнеса. В ходе обсуждения участниками форума были сформулированы предложения и рекомендации. органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа внести изменения в концепцию развития заготовки и переработки дикоросов в Мао-Югре, дополнить мерами господдержки для субъектов МСП, внедряющих инновационные агротехнологии и в частности оказание финансовой поддержки за счет погашения части затрат на создание промышленных плантаций под выращивание лесной и болотной ягоды, расширение форм грантовой поддержки, расширение перечной сельс... спецсельхозтехники, попадающей под частичную компенсацию и включение в него ух ты, это слово мульчерные насадки. Э -э Поддержать инициативу предпринимательского сообщества в восточной части Югры по предоставлению земель подведению ягодного производства и видов деятельности основанных на естественном природном потенциале региона, а также деятельности НКО путем межмуниципального сотрудничества, агломерации. Внести изменения в схему территориального планирования хмау Югры, магистральная автомобильная и железная дорога, соединяющая с Томской областью, и нормативов градостроительного проектирования ХМАО Югры. Создание комплексных проектов развития югорских городов с учетом новейших методик и технологий по созданию цифровых моделей управления развитием территорий. Рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о создании дома предпринимателя в городе Нижневартовске в соответствии с концепцией Минэкономразвития Российской Федерации. Рекомендовать торгово промышленный палате совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры продолжить реализацию проекта наставничества в городе Нижневартовске. Реализовать проект История предпринимательства в персонах. Книга, в электронном, книга а также электронный формат к 50-летию Нижневартовска и реализовать проект по открытию музея «История предпринимательства в Еще раз повторю, если у кого есть какие-то идеи, предложения в резолюцию форума, просьба их к управлению по развитию промышленности и малого бизнеса в Нижневартовске.